Что означает в Индии лимон, разрезанный пополам и посыпанный куркумой, лежащий по уклам входного порога? Лимон и куркума, которая находится сверху, является элементом умилостивения тех существ, которые хотят, которые хотят зависти. То есть считается, что куркума с лимоном может предотвратить влияние на человека. Какое? Какое влияние? И, вот, и кто ложит такие лимоны? Когда женщина считает, что кто-то на нее влияет, допустим, допустим, муж считает или жена считает, что какая-то женщина пытается первое соблазнить, совратить, или женщина понимает, что она работает у начальника, этот начальник все время хочет с ней там переспать. И хочет там, а она этого не желает и так далее. То есть происходит вот такое насилие. Либо человека насильно принуждают что-то сделать, влияя при этом с помощью или при помощи магии и так далее. То используют вот такой обряд на входе или у порога в в храм или особенно храм лакшми или или там Баладжик какой ну где-либо и с просьбой чтобы этот человек отстал возле ног или стоп божества какого-нибудь выкладывают лимон который присыпает куркумой куркума это страсть а лимон это неприятно таким образом символизирует что Пусть тот человек, который хочет насилие сексуальное совершить по отношению этого человека, духовное насилие, сексуальное насилие, магическое влияние, пусть этому человеку не захочется это делать. Поэтому вот так и выкладывают обычно возле угла.